отражения Треугольничек солнца короткий, На зеленый трепещет в воде. Паучок круглобрюхий и ёрткий У индусов седой бороди. Так с последнюю рукою водки Выдыхается разговор. Промежуток донучек короткий Различает все менее взор. Треугольничек солнца короткий У индусов седой бороди. Паучка заводный чечетки на прозрачной как